У нас в компаниях иногда бывают люди, на которых приходится повышать голос, на некоторых кричать, на некоторых даже орать приходится. Это уже как бы следующая стадия повышенного голоса. И что с ними делать? Вопрос правильного отношения, вопрос правильного понимания, что происходит. Что происходит? У меня есть негативные чувства. Например, я имею свой бизнес, я имею свою команду, и я имею свои чувства, никуда они не денутся. И эти чувства накапливаются, причем они не накапливаются конкретным событием, они накапливаются совокупностью. Не так проснулся, не так как-то домашние себя повели, не так доехал, подрезали, пока ехал, не знаю, не так заправили, не так налили кофе и прочее, прочее, прочее. Тут заходишь и, господи, этот дебил, короче, еще стоит, и тут оставло понесло, и ты начинаешь на него кричать. И потом ты возвращаешься, и вроде тебе неловко, неудобно, стыдно и противно, что приходится это делать. И ты чувствуешь себя виноватым, и ты чувствуешь, здесь часть осознаешь, и часть не осознаешь. И чувствуешь ненависть к себе, чаще всего не очень осознанную, и очень осознанную ненависть к нему за то, что он создает такую атмосферу. И появляется желание как-то разрулить эту историю. Что вот с этим делать, уволить или не уволить? Может быть, я там плохой руководитель? Но дело в том, что... Такие люди приходят в нашу жизнь, если мы не умеем канализировать или утилизировать или ну подберите любое слово, которое вам больше нравится, свои негативные эмоции. То есть в нашу жизнь приходят люди, которые создают ситуацию, создают вот это свое тупое лицо, стеклянные глаза, невыполненные какие-то обязанности, какое-то подведение, сорванные сроки или планы, и они позволяют нам выхлестнуть тот гнев. Ту ненависть, ту боль, которая в нас накапливается неделями, месяцами, а в некоторых годами. И фактически это люди, которые позволяют не оставить в себе онкологию, это люди, которые позволяют не создать энергию напряжения такую, что она приведет там, к несчастному случаю, какой-то еще большой трагедии. Поэтому первое, что важно понимать, что если в твоем коллективе есть такие люди, и ты вынужден на них неадекватно или очень агрессивно себя вести, то это сигнал о том, что внутри есть источник вот этой накапливающейся агрессии и нет экологичных выходов. Поэтому мы начинаем притягивать людей, если мы никого не притянули, мы начинаем портить тех хороших, которые были до этого, раньше же были нормальные люди, сейчас куда-то делись, для того, чтобы получить право утилизировать этот негатив, получить право освободить себя, если этого не сделать, то это разорвет и будет еще хуже. И если уж приходится это дело, тогда отходя от них важно поймать себя не на ненависти к себе и не на ненависти к нему, она как бы вот, пусть она даже будет искусственная, но очень важно ее достать благодарности, потому что человек, который создал ситуацию, позволяющую на него накричать, это человек, который позволил на некоторое время еще спасти себя. И поэтому как минимум такое маленькое внутреннее спасибо. Второй вопрос, откуда я накапливаю эту агрессию? И третий вопрос, как я могу научиться по-другому от нее себя освобождать? Потому что в тот момент, когда вы получили инструмент и когда вы начали его использовать, освобождение, эти люди либо уходят, либо перестают косячить.